говорю буквально минуточку, подождем, чтобы все включились, потому что я понимаю, не только у нас были такие проблемы со входом сегодня в Zoom. Zoom противится работе в воскресенье, но иначе мы не можем сегодня зажигаем последнюю свечу, хотелось бы это сделать вместе. Ну, мы же не работать собрались, а получать удовольствие, от общения. От Тогда удовольствие... это можно совместить работу и получение удовольствия. И я не говорю не о, о той профессии, которую вы подумали, это о нашей. профессии мы подумали. <смех> так, не знаю, о какой вы подумали. Только активистский проекта Кеша. Еще можно говорить о профессии учителя, который и в воскресенье. И субботу. Профессии мамы, я имела в виду, которая да, всегда. Эта да. работа никогда не заканчивается. Причем, хочу сказать, 66 тоже не заканчивается. Она трансформируется в работу бабушки, а потом в работу прабабушки. Да нет, именно в работу мамы. Но это более на интеллектуальном уже уровне, на уровне общения, не на уровне физической помощи. Больше на уровне партнеров, вот, да, духовной. А, а кто-то может? А, вот запись у нас Катя уйдет, отлично. У кого есть смартфон? Наташа, щелкни, пожалуйста, чтобы у нас была такая красивая картинка со свечами. У кого есть свечи? Было бы замечательно их увидеть. Надо зажечь. Вот Сашу вижу, да. Можно? Михаль. А мы еще не зажгли, у нас только вот буквально день закончился. Yeah. Ой, у в... Видимо, у тебя, Ира, свечи. Спасибо, Еленушка. А у меня, ты видишь, сделаешь свечку? У Михаила да, Я тоже вижу. У у калинина. М -м. Оля, Юли, у вас не да. зажигается? Ага, Юля Корнил. Света, Привет! Алочка, ты где? Аллочка появилась. Ура. Здравствуйте, Алла. Здравствуй, Олечка, здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Ну что, давайте потихоньку представляться тогда. Кто появляется, а потом с девочками уже будем. Так, Ира, начинайте. Нет времени, мы все собрались... Хорошо. Да, мы собрались к тем, кто смогли отложить дела фанукальные, предновогодние и воскресные, и встретиться на нашей ханукальной вечеринке. Да, у нас огни, хорошее настроение, мы нарядились, кто как мог, украсили себя. Вот, и я, Ирина Склянкина. Из Кулы. Перехватывайте мою эстафету, представляемся. Кто вдруг забыл, кого? Я из Волгограда и. И я сотрудник проекта Кешера. Ольга Краско, Беларусь, Полтава. Лена Красильщик, Россия, город Кострома. Мордухович, Гомель, Беларусь. Татьяна Копяк, Полтава. Паша как... Оля Ванштейн, Израиль. Это мой сын вино младший. Юля Картмилова, Петер Смиква, Израиль. Алла Лансман, халун, Израиль. у меня все исчезло. Кто после Аллы продолжит эстафету представлений? Петлана Якименко, я просто никого не я куда-то исчезла, не вижу, сейчас вернусь. Если вы меня видите, очень рада всех видеть Москва. Пропал экран. Но сейчас найдемся. Здравствуйте. Здравствуйте, я первый раз с вами. Ноа из города Димона, Израиль. Всем привет. Здравствуйте. Привет, привет Ольга. Очень приятно. Спасибо. А еще кто здесь? Девочки, не стесняемся. Я еще не ну, знаю, я успела, меня услышали. Саша Калинина, город Астрахань, Россия. И... Есть уда. Вот и свету видно. Да, теперь уже видно. Да, а то она куда-то убежала. Девочки, кто подключился, ага. мы просто друг другу представляемся. Имя и страну, город. Вот, Татьяна, готова представиться, пока есть интернет. Да. Марина, конс... Марина, ну где ты? Гладила, интернет пропал. Марина показалась или исчезла? Да, М Марина вот где-то на природе. У моря. У моря, где-то от моря. Дальше. Ну, кто там еще, девочки? Ольга Ленберская, Курск. Приятно. Так у вас не видно. Если вы хотите, может, на минутку включите. Я вошла через Facebook и не знаю теперь, что сделать. Там на моей карте я знаю, и все. Понятно. Отлично. Давайте дальше. Юля. Юля, Юля Елена, Елена, Я уже. Я уже представилась. Я уже представлялась. Елена, а вас не это... видно. Представляйтесь. Елена, Елена, Тула с вами. Гимнатия. Угу. Скоро будет свет. Мара, слушай, да. Ну, сейчас зажгут свечи, и будет свет. Да. У нас Наталья и Галина Колесник и Лиза. Можете просто представить, откуда вы? Здравствуйте. Лиза, привет. Все, Лиза, я тебя узнала. Лиза из двери. Спасибо. Ну, все нормально, Лариса? Люда гора. Фотографии есть или у меня только фотографии? А, да, фотография есть. Фотографии, да. Люда и Галя Колесник из рыхова -то. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Кто? они Кто? Девочки, скажите, откуда вы? Нет. Нет, у вас так холодно? Нет. Девочки, подозреваю, что Наталья, Нет. это я, -то. но только с смартфона, потому что нашу маму и там, и тут показывают. Понятно. Нет. Лолита, а вы говорили? Всем привет. Россия. Спасибо, Лолита. Да кровь, Хорошо. Идем, идем, идем. Начинаем. Угу. Я знаю, я Начинай. Знаю. Добрый вечер еще раз. Все восемь дней мы подряд зажигаем свечи, чтобы распространять знания о чуде. Праздничная атмосфера прошедшего Шаббата и восьмая свеча Хануки. И сам день, который называемый Зод Ханука, это Ханука, и последний день праздников, который читают фрагменты истории, начинающиеся словами «это освящение жертвенника» и наступивший Рошходыш в цвет", Вот все это настраивает нас на особую такую приподнятость – это Ханука. У такого необычного названия дня есть свое символическое объяснение, и, видимо, в этом последнем панукальном дне заключена в особой полноте вся его суть». Только восьмой день, который приходится сегодня, как раз на сегодняшний день, переносит нас в мир чудесным. А почему? Потому что восьмерка символизирует э, реальность чуда в еврейской традиции, которая противостоит естественному ходу событий. И если вы вспомните, на языке математики знак бесконечности — это как раз перевернутая восьмерка. И в этот день принимаются все молитвы, когда любой человек может попросить для себя очень много. Давайте воспользуемся этим и э, зарядимся энергией праздника. Да, и не просто так, в Хануку чудо произошло именно с маслом, да, это такое масло, оно символизирует высшую божественную мудрость, Она вообще подобно маслу и маслине, скрыто, но незримо всегда присутствует. И то, что нашелся один сосуд с чистым маслом, означает, что грех вообще не может закрыть весь внутренний мир человека. И всегда есть возможность у каждого человека для духовного роста. А давайте вспомним о том, что греки хотели ограничить именно духовный мир да, рамками природы, чувствами и разумом. Но они предложили миру философию, эстетику, но как бы все это оставалось в рамках материального мира, в рамках природы. Вот. А победа над греками, над их мировоззрением, и я знаменовала, собственно, чудом с маслом, мудростью, вот, которую мудрость выходит за рамки материального мира. Это что-то больше, чем материальный мир. Я уверена, что так или иначе вы сталкивались со словами, что каждый из нас создает свою жизнь сам, что он является как бы творцом своей жизни. Очень много по этому поводу, различных теорий, версий. Более того, я вам скажу, что есть даже такие целые науки, которые занимаются этим. Это и квантовая физика, и квантовая психология. Я не буду занимать много времени, я знаю, что уверена, что каждый из вас использовал какие-то методы и подходы. Я хочу коснуться только одного аспекта, и он ⁇ про квантовую физику. Мы создаем определенные вибрации, которые соответствуют какой-то частоте, и при помощи этих вибраций мы притягиваем в мир все, что соответствует ну, примерно этому же диапазону частот. То есть мы притягиваем в свою жизнь те обстоятельства и тех людей, которые соответствуют нашим вибрациям. В третий день в у нас было очень замечательное задание, где мы предлагали вам использовать аффирмации, работу с убеждениями, визуализацию. Это замечательные техники, но они не совсем работают всегда. Почему? Если помните картинку где голова, да, и такой айсберг, и вот 5-10% — это наше сознание, а остальная часть — это наши бессознательные процессы, которые управляют и творят нашу реальность. Так вот, использовать техники, исключительно меняющие сознание, не совсем, да, ну, недостаточно, будем так говорить. И вот сегодня я хочу предложить вам одно упражнение, которое вам покажет себя, что такое вибрации и, и при помощи чего мы можем творить свою реальность. И вы почувствуете, чем же в своей жизни вы действительно формируете свою реальность. Итак, вы сейчас можете закрыть глазки, можете не закрывать. Делайте это тому, как, кому как будет комфортно. Скажите про себя. Можно вслух? Слово «люблю». Сказали. Теперь я прошу определить интенсивность той энергии, которую вы ощутили в этом слове. Обозначим для нас условно ее одной единицей. Мы знаем различные меры, да, измерения, килограммы, джоули, сантиметры, километры. А у нас будет с вами люблю -ли. Вот это такая одна единица, когда вы произнесли слово люблю, одна люблюля. А теперь закройте, пожалуйста, глаза, вдохните так глубоко, как только хочется. И подумайте о том человеке, которого вы сильно-сильно любите. Пусть это будете не вы, я уверена, что вы себя любите. Подумайте о ком-нибудь другом, как вам будет более проще отследить. Пусть это будет ваш муж или ребенок, мама, папа, подруга. Представьте сейчас этого человека на своем внутреннем экране, во всем его таком прекрасном состоянии и почувствуйте, как сильно вы его любите. Какую нежность, ласку вы к нему испытываете. Почувствуйте эту любовь, почувствуйте восхищение. Возможно, движение тела вам захочется сделать. Представьте, что, может быть, вы его обнимаете или берете за руку. Вы можете мысленно представить, как этот огромный поток большой светлой любви вы отправляете прямо в область его сердца. Побудьте в этом состоянии какое-то время, немного. А теперь сделайте глубокий вдох-выдох. Можете открывать глаза. И я прошу вас взвесить, как по вашему мнению сейчас, по вашему чувству, сколько люблю ли... Весело ваше отношение, ваше состояние. Можете быстренько, если кто хочет сказать, сколько? Неизмеримо много. У, Михаил, я хотела сказать бесконечность. Я почудила, что гора придавила. Гора в виде «люблю» придавила этого бедного человека. А -а -а -а. Прекрасно. У меня закружилась голова. Я, я думала, что я упаду. Прекрасно. Я сейчас... Вы почувствовали, что такое энергия творения. Вы почувствовали, чем и как вы творите свою реальность. Когда вы говорили просто слово «люблю», это какая-то единичка энергии. А когда вы чувствовали это состояние, то это было бесконечно, с тысяча. У каждого, конечно, своя шкала, и это очень условное да, «люблю», скажем так. И вы увидели, что состояние, в котором мы находимся, это наш ключевой транслятор. Свои состояния мы несем в этот мир. И это и есть наша вибрация, наша энергия. Представьте, что если бы каждую секунду вы испытывали то состояние, которое вы сейчас испытали, как бы была ваша жизнь, как бы выглядела ваша реальность в нашей жизни, всегда будет то, чем мы соответствуем своими внутренними процессами. Поэтому я желаю всем нам как можно чаще пребывать в состоянии любви и принятия. Наполняйте свой день каждый день чудесными состояниями. Дарите любовь, тепло, улыбки всему миру и своим любимым. Это первый шаг на пути раскрытия вашего потенциала. Теперь Понимая, что такое пребывать в состоянии, вы можете использовать, одевать его на себя, и реальность будет совершенно по-другому разворачиваться к вам. Я и хотела вам бы мешать. добавить, если Давай. можно. Спасибо. Я хотела бы добавить, что у нас сегодня первый день месяца ТВ, И в этот день мы празднуем праздник женщин, праздник девочек и дочерей, который называется Идальбанат. Идальбанат. И в этот праздник э, мы отмечаем, это, ксюмар, получается, мужество женщин, силу у женщин и наши, в общем-то, сестринские такие хорошие отношения и добрые отношения между нами. И э, в странах обычно восточных это праздновался праздник, но мы его можем как бы перенести и к нам тоже, потому что отчасти мы в Израиле, тут восточная страна, как ни крути. Э, вот, поэтому хочу поздравить вас и с новым месяцем ТП, и с этим праздником тоже, естественно, с восьмой свечой хана. Спасибо, Спасибо. Спасибо. Спасибо. Думаю, что Спасибо. сейчас э, вот в, в процессе упражнения, которое предложила нам Михаль, все убедились, что у того, кто настроил связь со своей душой, всегда есть чувство и понимание безграничности своих возможностей. И это так. Бог дает все, что человек выбирает. Бог сделал каждого человека творцом своей судьбы, своей реальности. Эта способность всегда в нас, осознаем мы ее или нет. Но тот, кто теперь вспомнил, начинает осознанно твой... создавать свою жизнь. Да, это и есть уникальное проявление человека в творческом создании своей жизни. И я желаю всем нам на этом пути сил, энергии и творчества. И удачи. Спасибо. Спасибо. Девочки, очень хотелось бы сейчас, чтобы мы поделились друг с другом, как прошли 8 канукальных дней. Что было нового? Какие чувства мы испытывали, зажигая каждый день свечу? Отличался ли каждый последующий день от предыдущего? Что вы узнали о себе нового? О чем задумались? Кто-то начнет? Вась, можно, можно сказать? Конечно. Я хочу сказать, что в этом году ну, немножко неудачная ханука, все болели, но это не помешало тому, что мало того, что мы дома зажигали все ханукальные светильники, естественно, каждый день. Я один из вечеров была у сына, и хануки зажигала внучка. И так было... Так было трогательно, что обе брахи она сказала сама, без одной подсказки. Ребенку восемь лет. Она сказала все без подсказки, правильно зажила ханукию. Пропели песни. Вы знаете, когда мы зажигаем ханукию, это, конечно, трогательно и красиво. Но я считаю, что когда ханукию зажигается в семье, зажигается не только старшими членами, и детьми, уже взрослыми, Особенно внука, летает, это дает. во-первых, это нефигмейник. Это раз. И во-вторых, это придает нам старшему поколению силы жить дальше. Спасибо. Спасибо, Алла. А, перехвачу истать эту. Меня скинули. Кариса появилась наша, Миропольская. Да, хотелось бы. Дорогие... Дорогие девочки, я очень рада, во-первых, всем, кто такой замечательный день. Не его в кабинет? Нет, нет. или нет, девочки? Так слышно, да, слышно, слышно? Слышно, слышно. Для меня было особенно значимое событие, когда мы с Великой Это э, так вдохновляет, это так красиво, ярко, замечательные песни, танцы женщины разного возраста, в восторге ну ханукальные песни. Там были дети, где он даже участвовал. Годика полтора там танцевал с нами. А вообще это так необычайно красиво и необычно по форме по содержанию. Поэтому этот день запомнился и запомнится надолго. Спасибо. Спасибо, Лариса. Спасибо. Мне. Вы знаете, у нас сейчас э, вот в этой части России очень рано наступает сумерки. С другой стороны, э, Новый год очень близко, и вокруг очень много огней. Такое чувство, что вся Москва празднует Хануку, потому что до Нового года еще есть время, а сейчас время Хануки, и везде горят огни. И новогодние елки, и ханукии дома, у меня дома, и все это переплетено. И это такое чувство единения и людей, и семьи, и событий. Да, вступая ханука в этом году, дала, как бы, на дает начало новому году, вот этому свету, который больше. И то, что мы заканчиваем хануку, и заканчиваем год вот таким классным. Классной встречей любимых людей разных стран, людей, которых ценишь, людей, которых рад бы видеть вот тут, в комнате, бы сесть вместе. Но это не получается, но то, что мы здесь собрались вместе, это огромная ценность. И, наверное, спасибо. Это то чудо ханки, которое, знаете, говорили равины, и вообще чудеса нужно уметь видеть. Да? И вот то, что мы нашли сейчас время. И силу, и энергетику, о которой говорила и Михаил, и Оля, и каждая из наших. Вот эту энергетику, которую мы делим друг другу, вот увидеть это чудо и быть ему благодарным. Вот это спасибо. то, что переполняет меня сейчас. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Я хочу Свету продолжить, как бы, потому что это сказала, что чудо, которое вот я хотела сказать, что чудо, которое мы сами создаем, да, вот это чудо нашей канукальной сами вечеринки, и то, что сейчас я вижу, сколько знакомых лиц, девочек из Израиля, которых давно уже не видела, я рада вас видеть. Это вот то чудо, которое мы создали сегодня. Своими руками. Да, своими руками. Да, слушайте, можно а продолжить ваше? <клышко> можно такое? Лариса в черно-белом цвете. И как будто, знаете, вот у нас сейчас ретроспектива. По временам, да, как интересно это воспринимается. Радостно. Спасибо, девочки. Рада вам Люблю. Хотелось бы на которая была в спинной путешественница, видите, ну я с историей. Хотелось бы продолжить Аллу Ландман, да, у меня тоже впервые, а, а, Аришке скоро будет 8 лет, и она эту хануку зажигала все свечи сама, раньше я помогала, она как-то боялась то и то там загориться, обжечься, сейчас она зажигала все 8 дней сама, я только помогала ей, подсказывала некоторые слова брахи, а, а, более-менее она уже тоже могла, это тоже для меня очень ценно, потому что мы зажигаем с ней шестой год, вот, и, и всегда нужна была моя помощь сильно. А теперь я уже понимаю, что пришло время мне немножко устраниться и дать ребенку более, более самостоятельным. Она уже вышла на свой а, уровень, где она может быть действовать сама. Это тоже определенный знак развития. Субботный да? праздник развивается от одной свечи до восьми. Мы увеличиваем радость. Вот в данном случае я вижу, что ребенок тоже он вырос за эти годы. Еще не на восемь лет, за шесть, правда, но это все равно. И, и еще э, в этот раз использовала совет Гилеля, да, то, что мы делаем, мы это чувствуем. Почему? И каждый раз действительно радости пребывала С каждой свечой какое-то вот особое чувство вечера, вот это вот приготовление к зажиганию, это вот, это же самое главное ожидание праздника. И очень жаль, действительно, как Катя написала Свиридову в комментарии, что жалко, что праздник закончится, и в ленте лента пестрит свечами. Все наши читают, что там, кто там, приятно видеть лица такие. Вот свет, он дает совсем другое. Другое выражение лица, а как, -то -то как -то душевно как-то становится. И вот настолько эта теплота в ленте чувствует. Да, это, да, чувствует да. это вот цвет свечей, который а, настолько он меняет людей. Не знаю, вот очень за это благодарна. Спасибо всем, кто принял участие в нашем настоящем флешмоб, Да, флеш – это вспышка. Мы делились своими вспышками, своей энергией друг с другом. Надеюсь, в следующем году мы повторим еще с большей силой. И может быть, не только на Хануку, да? Знаете, да, вот да. а, все-таки дети, наверное, да, наше, ну, все, не все, но основное, основное многое. А, те, кто следят за Фейсбуком, за моим, знают, что там практически нет фотографий моих дочек. А у нас с ними договор, они не очень любят, когда я пощу фотографии с ними, это не потому что как бы, потому что, то, что мы с ними договорились, им не хочется, чтобы фотографии были на моей странице и вообще где-то. То есть вот такое, и в первый раз... В этом году на Хануку я им предложила принять участие в нашем флешмобе, и они как-то на удивление согласились сразу. То есть они поняли, что все 8 дней фотографии будут размещены, и они сказали, да, мы хотим. И мы с Ханукой, со, со сангией, и в этот праздник, и со свечами, и каждый вечер это прям такая уже... Церемония. Мы только к ней привыкли, к церемониям а уже восьмой день. Да что ж такое? Вот. Вот для меня это прям такое немножко открытие в моих детях, что вот именно в Хануку. Они сказали, что да, мы можем позволить там себя куда-то разместить, и мы этого хотим. И вот они как бы позволили миру немножко заглянуть в их личную жизнь, наверное. Это тоже так интересно для меня было. Спасибо. Тоже хочу поделиться. Впечатлениями все, uh, тем, кто... Я приехала из Израиля с семинара Яташи, и мы дружным коллективом этого семинара зажигали каждый день свечи. Но когда я вчера вернулась домой и зажгла дома Ханукио, в семье, это было непередаваемое чувство, что я наконец-то дома со своими близкими. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне? У меня были сумасшедшие семь дней, которых я пыталась и наверное у меня получалось все-таки прочувствовать каждую свечу свечу каждого дня. Первый день – это была синагога Волгограда. Второй день – это был общинный праздник, община, которую я руковожу. Третий день – он был просто изумительный. Я была у дочери Алисы со своими девочками. Посмотри, посмотри, просто посмотри, мы были день. четыре девочки, я, дочь и две мои внучки. А, у нас Прямо не было стряжко, мужчин, да? зятя не было. Это, было. это было здорово. Я прочувствовала. Четвертый, пятый день были мои, когда я могла уединиться, когда я могла смотреть на этот свет и могла, наверное, чувствовать то, что вот нам провела Михаил э, погрузиться именно в это состояние. Шестой день, я уже не помню, в пятницу была женская группа, когда мы говорили о хануке, когда мы все вместе зажигали ханукальные свечи, мы взяли за руки, потому что все мы не могли это сделать, и это тоже было проникновение. Ну, в общем, вот такие разнообразные были дни, и там, и сям. И я пыталась, конечно, не просто зажечь эти свечи для того, чтобы формально э, отметить еще один день, погрузиться, но было по всякому. Все-таки лучше, чем дома, нет возможности побыть один на один со своими мыслями, смотреть на этот цвет, думать. Вот. вот такая разнообразная мяханука. Спасибо, Николай. Спасибо большое. Девчонки, кто-нибудь еще? Поделитесь своими впечатлениями, как, как у вас менялось настроение каждый день, когда вы зажигали, менялось ли, что-то вы чувствовали. Какие-то задания, может быть, вам помогли что-то понять в себе лучше. Задания, которые наши замечательные видеоблогеры давали каждый день. Мы учимся, да, мы учимся вместе с вами. Это наш опыт в создании роликов. Может быть, вы что-то порекомендуете, может быть, вам что-то... Особенно зацепила. Да, блогер Белла? О, я блогер, да. Я уже так тем только нет. не была. Ну, диска была, в театре выступала. Теперь я уже блогер, да. Наверное. Ну, я хочу вам сказать, девочки, что самое трогательное, это третья свеча у стены плачет. Это необыкновенное мероприятие. Во-первых, это трогательно. Во-вторых, это такая классная тусовка, которую мы ждем весь год. И это действительно ощущение праздника и приобщения. Поэтому, конечно, приезжайте к нам на третью свечу в Иерусалим. Спасибо. А если мы не сможем приехать, вы можете нам краткое видео оттуда прислать, как у вас все было? И видео, и у стены за вас, за всех мы попросили. Все, что надо, мы у стены сделали. Попросили, свечи зажгли. Причем, вы, наверное, знаете... Несколько лет нас очень сильно проверяли туда и не пускали с этими э, ханукиями. И поэтому, например, у меня для поездки в Иерусалим самая простая, какая-то такая пластмассовая, чтобы она не просвечивалась на телевизоре. И я ее прячу обычно на себе, чтобы пронести. А в этот раз мы совершенно спокойно все пронесли и все зажгли. Так что это было здорово. Случилось чудо. Да, вот абсолютное чудо. Абсолютное. Притом это чудо результат большой, кропотливой многолетней работы. Это вот. чудо, которое спасибо проекту Кэшер у нас есть. Во-первых, потому что мы все вместе и это нас очень поддерживает. А во-вторых, меня во всяком случае проект Кэшер научил зажигать и собачьи свечи, и ханукальные. У нас тоже? Ценство из нас и еще знаете, что классно, что сейчас очень много чувствуется, слышно, что за спиной у каждой из нас разговаривают семьи, люди, которых мы закрытые двери не заходить но что мы все дома и мы все вместе. То есть это не только такое официозное какое-то, официальное, но и какое-то объединение семей, объединение душ, единомышленников. У нас, девочки, самая большая особняк в мире. Самый крутой большой особняк. Да. Особняк. Мы все в одном доме. Во дворце, можно сказать. Создатель да. нам его предоставил. 10 Ирина дворцов красильщик. еврейской женщины. Помним. Ирина красильщик. у нас с тобой впереди встреча. Ирина Бурбицкая, вы нам пишете? А может быть, вы нам скажете что-то? Мы поговорим, угу. так, Здорово. Ирина, может быть, скажете? Включите микрофон. Ну, кто-то, может быть, что-то еще скажет. Пожелание, предложение. Галя. Галя, Галя, Галя. нам сейчас расскажет все, все как было. Я не знаю, что там было, но свечи я Ой, только блин. зажгла, потому что я только пришла. Я вообще считаю, что самое большое чудо в кэшере – это кэшер, потому что то, что делаем мы, я не знаю, о чем мы говорили, но. А в кэшере говорили? Галя, так, кстати, я, говорю, Галя что... я тут не решалась сказать, что последний день Хануки, третий день Хануки, мы, мы зажигали в Ивано-Франковске возле старинной синагоги. А вчера, придя в еврейский ресторан Львова, первое, что сделал мой сын, зайдя и сказав шалом, говорит, а почему у вас Ханукия стоит, а не зажженная? А ему отвечает, ну, снег падает, он говорит, ну и что, это не повод не зажигать свечи. И во дворе он зажег свечи. И сегодня, ну вот я писала только что, что, знаете, как, приезжаешь в город, туристический, интересный, все, все что-то, всегда есть что посмотреть, куда поглазеть. А в Галю сегодня встретили, Гаврилину, провели три часа вместе и как будто попали домой. Она нас в каждый уголок. Во-первых, это время встречи, возможность познакомить уже своих детей. Это, знаете, такое новое поколение, это такое приятное ощущение. И вот то, что путешествие везде, а получается, что в большинстве мест, ты знаешь, что там есть люди Кешера, есть наши, есть подруги, есть просто люди, которых ты, может быть, видел, но... Они готовы к тебе прийти, встретиться. Это такая теплая связь, это такое приятное чудо. Вот, поэтому сегодня мы э, почувствовали на себе. Галя, спасибо тебе огромное спасибо, за спасибо. возможность э, да, рассказать ребенку, что Галя так давно знает твою маму, даже помнит, когда она была еще с короткой стрижкой. О, мама О -о -о. Была с короткой стрижкой. Да. Нет, ну на самом деле, э, вы знаете, как это, Ларис, как я вообще, как девочки, как всех приятно видеть, тех, кто тут есть вот им, на экране, потому что это действительно, где-то я прочитала, что э, люди, с которыми ты э, общаешься, дружишь больше семи лет, уже не друзья, а родня. То есть это наша большая родня как разбросала нас по свету много лет тому назад, да? Ну и вот сейчас мне настолько приятно, что сейчас я вижу такие знакомые, любимые лица, вот, и причем я так думаю, ой, я опять перепутала начало, думаю, ну все равно надо хоть, хоть как-то, но поприсутствовать, потому что вот сейчас зажгла свечи, <свист> и думаю, нет, надо посмотреть. Если меня еще пустят на эту вечеринку, вообще вечеринка по скайпу, это, конечно, круто. Во-первых, ноль калорий, посуду мыть не надо, и видишь любимые лица. Супер! <свист> да. Так, так мы еще, еще попробуем... Можно? Да, да, одну да. секунду. Так, девочки, мы еще выполнили заповедь. Полчаса, пока горят хунукальные свечи, не заниматься никакой работой. Мы занимаемся только удовольствием. Да. То есть, сколько зайцев убили, Галя, это просто не пересчитать. Да, это точно. Может, это попробуем спечь сухихияну вот так онлайн? А может, кто-то хочет еще что-то сказать? Да, да, да. Вот когда -то уже. Такого это очень сложно. Мы в разных часовых поясах задержка звука и так далее. Ну, а вдруг получится. Девочки, Оль, можно вы... мне про видео сказать, потому что никто не говорит. Это была Санта Барбара ежедневно. Вы такие артистичные, вы такие интересные. Все, кто брал на себя ответственность за каждый день и каждый по-своему, а. я вообще вас открыла. Еще в одном виде. Мы не просто какие-то профессионалы еще и актрисы, докладывали да там блин, Советы и все остальные. Так Была что... на... нога на ногу как 30 лет тому назад. Все так. Причем все такие классные, такие интересные. Все видео были очень интересные. Да, очень приятные. Все дни, причем настолько все дамы такие, знаете, ну как мудрые. Вот, и очень приятно это все было. Импозантные, и, правда, Галя, да, такие да, вот, да, и хотелось, видные, да, вот не то не, там вот из Китая приехали, вот видно, нет, что еврейские кешеровки. Мало того, вот, еще то вот сейчас вот сегодня я словила себя на мысли, что когда я зажигала сейчас вот эти восемь свечей, э, у меня стояли картинки с вами, девочки, как вы рассказывали о каждой свече. И было очень интересно, что же будет на последний, потому что настолько трогательно было, э, ну вот, слушать и всех вас. И вот сейчас вот я так смотрю и думаю, а Михаил сказал, они все горят, равные, каждая свечка равна, э, равноценно. И я так вот теперь с уважением смотрю и думаю, что-то у меня две свечки выпендрились. Э, сейчас горят быстрее. Знаешь, непорядок. А? Что это им там То есть, ну, Вот это пос... настолько вы говорили. Равные... Галь, равные-то не одинаковые. А, ну разные, там... да. Мы да. это да. по-разному, да. и мы разные. А. Мой выбор, да. сколько гореть. Каждый выбирает, сколько ему гореть. Кто-то сгорает быстрее, а да. кто-то горит. Кто-то выпендривается Я... больше, да, кто-то тихонечко в стороны. Да. Ну да. что, скажем, попробуем спеть, какие хия Может быть, кто-то еще Юля у нас не говорила, или Гали Колесник, там, если есть, и Гаяне я знаю, что была. Ну что там, Галя Колесник, Ира, очень... Ира Фридман. Давайте просто, чтобы... Да. Ну, э, меня слышно, я просто первый раз... Да, я слышно. Э, мне вообще нравится очень Хамука тем, что можно зажать свечи в любое время. Тем не менее, если не успел, э, можно прийти вечером и исполнить и сделать, он к нам, Яна Левинская там что-то пишет, нам слышит, наверное, вот. И в любое время, когда только стемнело, можешь зажечь свечи, то есть не надо, нет какой-то судьбы это все спокойно, когда можешь уже успокоиться, сосредоточиться. Вообще, у нас было ценным, и отдохан только тем, что, ну, как всегда, нашлись те люди, которые первые раз это делали, и приятно было им это всё рассказывать, и у нас тоже, когда мы зажигали э, свечи, там получается, где справа, где слева, одни люди там встали, с другой стороны. Ну, и мы как-то так все встали, потом уже в другую сторону, чтобы было все справа. И как-то Михаил писал в группе, что ну, как бы, даже не столько важно, кто там правее стоит. Вот, и так получалось в унисон, чтобы у нас эта ситуация обыгралась, где справа, где лево. А Михаил об этом написал, я подумал, наверное, все-таки мы в потоке каком-то общем находимся. И еще в Пантале, у нас тут много очагов еврейства, вот, какие-то разные направления, каждый там что-то пытается сделать самостоятельно. И в этом году было какая то общая много таких мероприятий, где все общины участвовали вместе. Это было ну, тоже здорово, нет уже таких каких-то расходов, то чем дальше, мы больше еврейство соединяется в один поток и становится массивнее, интереснее и разнообразнее. Вот. Ну и проекту Кэшера, конечно, спасибо за ролики, за... постоянно держат нас в тонусе, и информацию можно под... Знаете, когда быстренько надо что-то сделать, ага, заглянул на сайтик, что-то почерпнул, что-то вспомнил. Спасибо вам за работу вашу, девочки. Это очень ценно. Ну и всем цвета, тепла, сладких пончиков, чтобы они продолжались. Но сейчас, ну, сейчас захочется еще раз э, попробовать спечь, потому что это... Ну как, на сладкое очень подсаживаем все быстро. Вам удачи. Скажу по секрету, что ханукальные пончики, так же, как и шабатняя еда, никуда не откладывается в ненужные места, только лишь в нужные. Хорошо. Да. Я хочу сказать, что пончики могут быть ими сладкими, и успешно съедаются. Хорошо. Спасибо. говорится, у нас есть американские вот эти пончики, кругленькие, как гублики. Ханукальные. Кстати. Я сама делала. На последней встрече по еврейскому образованию я привозила несладкие пончики. Ну, Лорочка, я не была, я знаю. Я вижу, что вот дети принесли первый день ханукальные пончики к американские, как бублики. Они абсолютно не сладкие, они очень вкусные, но не сладкие с присыпками, как положено. Еще бы они без муки были бы, без дрожжей, вообще Ирина, воздушные, ну, вообще ела нас... бы и ела. Ты уже вообще хочешь сверх-ханукальное Хочу. Все. Чудес много не бывает. Так что одно время, чудесное время, хануки переходят в другие чудесные времена Нового года. да, Как ни крути, мы все живем по агрегарианскому календарю. Да, и вот у нас чудеса постоянно в нашей жизни трансформируются одно в другое. И мы, считаю, правильно сказала Светлана, да. мы получили хороший заряд, много энергии от этого праздника, с которой мы войдем в Новый год. И, э, в самое темное время уже позади, теперь день будет прибавляться. Мы-то с вами зарядились, прокачали себя, узнали получше, да, с разных сторон, используя наше видео. И всегда можно просмотреть, еще раз продолжить. Вот и хочется пожелать а, в новом году максимально от, использовать свой потенциал, раскрыть его для себя. И а, на благо себе же и своим близким его использовать. Амэн. Спасибо. Амэн. Okay. Да, Окей, да. мы попробуем спеть, э, да. что мы вместе. Какихиян? Кто, Кто начинает? Наш товарищ Равин поможет нам? Вот, вот э, Галя Салетникова писала, что она не уверена, что ее слышно, но, видимо, хотел что-то сказать. Давай попробуем. Окей. Okay. Надо вместе. Так, внимание, останавливаемся, стоп а где Итак, начинаем, да? Я вот так подниму руку, и мы начинаем все вместе. А? А? А? А? А? А? А? А? Девочки, ам, по-моему, ам, космос заполонили собой. <сمة> <сمة> <сمة> Это и была цель. С наступающим, с наступающим Добрым Годом! Я хочу Повин. в завершении нашего, нашей в ханукальной вечеринке рассказать одну притчу. Равин Израиль Салантер однажды остался на ночь в доме сапога. А ночи ночью он увидел, как тот работал. Равин Салантер подошел к хозяину дома и сказал, «Посмотри, уже очень поздно, свеча почти догорела. Почему же ты еще работаешь?» Пока свеча горит... «Еще можно что-то исправить, починить», — ответил сапожник. Равинка уже подарил слова сапожника. «Пока мы живы, пока горит свеча, мы еще можем что-то исправить. Мы можем помириться с теми, кого обидели, от кого одолелись. Мы можем исправить что-то в своем характере. Пока горит свеча, мы можем улучшить наши отношения в семье, наш мир, самих себя». Для этого важно пребывать в гармонии души и тела, быть счастливыми и позитивными, уметь радоваться мелочам и благодарить самое малое. А ведь это самое трудное, сказать близкому человеку, как он нам дорог, поблагодарить его, позаботиться о себе и о своих близких. Окей, а пошлите там... говорить своим близким, как они нам дороги. Не да, только говорить, а еще обнимать. Очень важно. А еще и покормить надо было. Да. <свят> Все, пошли свет, можно и обниматься. Давайте обнимемся. Давайте обнимемся. <свят> Давайте <свят> обнимемся. <свят> Спасибо вам большое за эту радость, за чувство единения, которое каждый раз во время. Наших телемостов или даже в Фейсбуке оно возникает. Но вот так лично еще лучше, ну и лично, виртуально. И, и в следующем году в Иерусалиме. Да, Оль? Да. Оль, Ну, мало ли, вдруг сбудется. Будем надеяться на Приезжайте, девочки, в хануку пойдем вместе к стене плача зажигать Ханукию. Амэн. Добрый а час. Амэн. А а а Чудес, здоровья и добра вам. Спасибо. До свидания, девочки. До свидания. Пока-пока. Очень приятно, девочки. Да, именно. Всегда приятно видеть Так, интересно наблюдать, как гаснут окошки. Как гаснут Я хнукальные свечи. Да. Да. да, да. Как, как ханукия гаснет потихоньку. Да, вот у меня уже, смотрю, одна погасла. Восьмая свеча и шамаш. А все остальные сюда Нет, больше Третья и четвертая, представляешь? Удивительно. А вот эти уже погасли. То же самое у нас. Часть выключаются раньше, часть еще не договорились. От час до последней минуты хочет еще кого-то увидеть. Вот, Это да. очень. Я пришла я позже всех, моя воспитанность да. не позволяет уйти раньше всех. Вот ребенок уже пришел за мамой. Да, Красавчик, ну, обидум. Мы тебя... Люд, целую, обнимаю. Мы вас очень тоже. Рада. Да, очень рады. Людям мы целуем. Львов, Иерусалим, Полоцк, Алла, вы в... На, на... Нет... В каком городе не помню, Алла? Я в Холоне, в Халоне. В Халоне. Белла Наташа Волгаде, Михаил Запорожье, я в Туле, а, Ирина э, Витебские, Бурбинская, по-моему, да? Нет, Бресте. Бресте. Бресте, вот видите, Брест. а, вот слышно, а то что тот раз было, не слышно. Да, с, с видео у меня что-то никак не сложилось, а звук хоть чуть-чуть появился. Может быть, вы скажете, сейчас уже у нас чуть-чуть осталось, но все равно ваше мнение о, о флешмобе, о том, как вы свечи зажигали, какие-то ваши чувства. Это тогда Ой, было Девочки, мне очень понравилось в этом году сам вот этот проект. Mm. Каждый день вот эти э, советы, рекомендации какие-то. Это было ну, непривычно, необычно, но очень здорово. Читалось вообще на урану. А зажигаемые уже не первый год, и ждем это время. Самое умное всегда страх и хороших дел, поэтому, теперь он меня допускает только чуть-чуть к свечей, старается тебя зажигать я, ну, Детей вперед! Вот, поэтому здорово, рада многих из вас видеть. Кого-то не знаю, кого-то знаю, но всегда свой. стараюсь попасть. И вот сегодня чуть опоздала, скорее ли, тара, только... Ехала и тут же бегом. <с Bella> за то, что вы у нас есть с вами. Не знаю, было ли слышно. <с Была, <с было слышно, слышно. часть слышно. Спасибо, нам Большое Ирина. Спасибо. Спасибо. Ха-ха, ну-ка, Самэх, давайте восьмой день Ха -ха -ха проведем Ха -ха по полной программе, да, максимально для себя с пользой и с отдыхом. Обязательно. Спасибо, Спасибо, девочки. Да. Хорошей Спасибо, недели. доброго. Того Спасибо, до свидания.